Рецепт приготовления цыпленка на сковороде, или как его любит называть, цыпленка табака, очень простой, и укорачивает время готовки всеми любимого дополнения к гарниру как минимум вдвое. Отлично! Главное, что касается этого рецепта приготовления цыпленка на сковороде, так это не позволить ему тушиться. Не стоит полностью его закрывать крышкой, добавлять воду или делать маленьким огонь, ведь в цыпленке табака главное – это аппетитная корочка. Так что рассказываю, как сделать цыпленка на сковороде согласно со всеми традициями готовки. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Цыпленка разрезаем вдоль грудинки. 2. Чуть отбиваем молотком, не сильно. Кости ломать не нужно, но слегка прогните хребет и голень в обратную сторону, чтобы косточки вышли из суставных сумок. Здесь нужно добиться того, чтобы цыпленок стал максимально плоским. 3. Натираем солью, перцем и сметаной со всех сторон. 4. Растапливаем сливочное масло на сковороде и жарим 15 минут с одной стороны, положив сверху какой-то гнет, в данном случае кастрюлю. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Переворачиваем и жарим еще 10-15 минут с другой стороны под крышкой. 6. Вот и все. Готово, наслаждайтесь. Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Цыпленок, 500 грамм, масло сливочное, 50 грамм, сметана, 2 чайных ложки, соль, по вкусу, перец, по вкусу, специи, по вкусу, количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачного дня!